Всем доброго времени суток, кто неравнодушен к миру и игровой индустрии. С вами вновь Олег. И я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы продолжаем играть в Divinity Original Sin 2. Посмотрим, что у нас далее пойдет по сюжету. И так, на чем же мы остановились в прошлый раз? Угу. Так, на чем мы остановились? Что мы тут все стоим? Что мы тут собрались в таком составе-то? Интересные, красивые такие. Так, что у нас здесь происходит? Давайте с этого начнем. Так, мы, значит, сейчас в форте Радость находимся. Узнали много нового. Полный карманы всякой хрени э, натырили, где-то непонятно в каких местах. Вот. Пока что босиком, как видите. Э, ни у кого практически шмота нормального нет. Ага, вижу, что левелап произошел у многих персонажей. Э, точнее, у трех, у троих персонажей точно левелап. Так, а у тебя уже второй, да? Ну, замечательно. Так, значит, что мы делаем? Что мы делаем мы поднимаем уровень значит себе себе мы поднимем ловкость наверное преимущественно так сказать что у нас какой уровень получается третий нет второй сейчас у нас уровень 2 так значит что мы разовьем наверное ловкость ты же у нас ловкач по большой по большому счету да Хоть и с кухонными ножичками. Ну ладно, тут мы развиваем ловкость, интеллект. Так э, ладно. Мы у тебя сейчас попозже разовьем. Так, значит, из этого мы будем, скорее всего, делать танка. Ну-ка я не знаю, насколько он будет эффективен. Но думаю, будет эффективен он очень-очень-очень даже. Так. Так, у него, смотрю, экспиринс, а здоровья очень много. Если у нас гораздо меньше, то у него вполне достойное количество здоровья. Так, так. Таланты определяют уникальные особенности вашего персонажа. Выбирайте таланты, которые будут дополнять и усилить ваши умения и качества. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Так. Шмотки, конечно, у них у всех очень-очень-очень отстойные, как я вижу. Надо что-то с этим делать. Так, так, так, так, так. Ну да, вот я вижу, военное дело есть. Да, и скорее всего это у нас и будет танк. Хотя с текущей механикой я не знаю, как оно вообще здесь играется. Танк, не танк. Какое вообще значение будет. Какая миссия. Ну, в общем, посмотрим. Так, поехали. Значит, тебе что мы добавим? Умение определяет, что может делать персонаж и как хорошо у него это получается. Что ты у нас будешь делать? Убеждение у тебя будет, да? То есть ты у нас типа будешь говорить за всех и всегда. Наверное, убеждение. Но так ли оно важно на данный момент? то убеждение. Обмен, обмен, обмен. Ваше умение торговаться. Ну, вот это, кстати, нам тоже бы не помешало, наверное. Так, ладно, тогда. Ну, давай убеждение. Или все-таки обмен? Лучше, наверное, обмен. Короче, ладно, развеем убеждения. Черт с ним. Если что-то делал не так, пишите, пожалуйста, в комментарии. Что я делаю не так. Как лучше всего прокачать персонажей. Ну, будем действовать дальше. Так, поехали. Военное дело. Ага, оно влияет, значит, на физические атаки. На 5% больше урона. Так, ясно. И еще геомантия. Увеличить весь урон ядом и землей. Вот оно что. Ну, давайте-таки военное дело будем развивать потихонечку. Так, раз ты у нас танк. Ну и, конечно же, телосложение или все-таки сила. Телосложение у тебя, мне кажется, нормально развито. А вот для того, чтобы наносить урон, нужно наносить так память. Память влияет на количество ячеек памяти, необходимых для изучения навыков. Чем мощнее навык, тем больше для него требуется ячеек. Базовые ячейки 4, дополнительные ячейки памяти плюс 0. Да, с этим надо будет еще помозговать, что-то я еще тут даже не в курсе. Так, ну ладно, ты у нас так как э, воин, танк, ну, сила, наверное, тебе не помешает. И телосложение, чтобы выдерживать большее количество урона. Ну, давай в силу, тебя будем в силу раскачивать. Ну, или то и, и другое. Сейчас посмотрим, 6-7 у тебя урон, да? Это на данный момент с этим ножом Одноручный нож на палке угу. Так, так, так, так, так Восприятие влияет на ваши шансы критического удара Инициативу и способность замечать ловушки, спрятанные сокровища Ясно Так, давай в силу тебя Тебя мы будем раскачивать в силу Так Скелетон. Скелетон у нас будет интеллектуал, наверное, да, какой-нибудь. Что он умеет? Давайте посмотрим. Обжигающие кинжалы. Короче, он пироман тот еще, да, заядлый. Притворяться мертвым умеет и все прочие вещи. Так. Обжигающие кинжалы. Так. Каменный удар. Поджигает всех вокруг. И... И еще и, и это простая так вообще простые атаки я наверное все таки выкину и поставлю ему какие-нибудь такие типовые возгорания поджигает всех вокруг себя на себя каждым 5 урона огнем вот то есть так здесь будет возгорание каменный удар притвориться мертвым да это чтобы тебя не трогали я так понимаю Угу, mm -hmm. так, да, то есть И параметры тебе сейчас разовьем, У нас будешь, значит, интеллектуалом Ловкость Так, два у тебя самодельных жезла Это не одноручные клинки, да? Это именно жезлы Так, ну что, интеллект Интеллект Сейчас такие навыки, для которых используется интеллект носят 10% дополнительного урона так, а для этих штук да, параметр роста интеллект нужен именно для жезлов. Ну давай, давай, разовьем интеллект ему. Пускай будет интеллектуальный скелетончик. Так, геомантия, это землёй, я так понимаю, да, связано. То есть у меня геомантия один параметр, и пирокинетика в основном, да, у него... Что это все урон огнем, который вы наносите. наносите. Ну, я император кинетику поставлю, чтобы он у нас совсем уж был адский, адский фа фаер дамагер Так, ладно. Дальше, дальше. Знание легенд. Знание легенд позволяет осматривать противников и опознавать предметы. Чем выше значение, тем больше всего вы можете опознать и тем быстрее вы это делаете. Опа, она как оно. Знание легенд. Ну, давай разовьем дальше. Что уж теперь? Так, тебя мы развили. У тебя уже все развито. Так, и теперь у основного персонажа. Что будет у тебя? Обмен. Так, это нам, мне кажется, не особо то нужно. Почему нельзя вот убрать как-то, я не знаю. Можно же как-то убрать, нет? Я что-то -то тоже не могу понять, как здесь убирать э, параметры. Так, темные дела, скрытность. Скрытность определяет, насколько успешно вы можете красти. Чем выше вы умеете крат тем быстрее. Так. Чем лучше вы умеете краситься, тем быстрее вы это делаете, и тем меньше секторы обзора у персонажей. Ну да, то есть. Раз мы скрытой атакой будем обладевать, пробовать, значит, у нас должны быть соответствующие статы. Так, поехали дальше. Что у нас тут? Что у нас тут? Кстати, да, вот этих способностей нам пока не дают. Я, я так понимаю, что не каждый уровень дается. Так, ну ладно. Дальше. Здесь у нас что, два оружия, конечно же, да, будем развивать. Путь головореза, это у нас скорость движения, модификатор крит урона. Следующий уровень плюс 10 к множителю крит урона. И 0,6 к скорости движения. А два оружия, это у нас повышает урон и уклонение. Ага. Так, давай-ка вот это разовьем, потому что уклонение тоже оно, ну, важность определенную имеет. Крит-то, ладно, черт с ним, ну, крит тоже очень важное, как бы, значение имеет, но уклонение тоже не помешает Как мы видим сейчас у нас уклонение, это 2 Почему-то, почему, я же развил, я же развил, только что, два оружия повышает урон, а, понял Два к уклонению, 3 к уклонению, ясно, ну, 2% к уклонению у меня уже есть, ну, ладно так, ловкость, конечно же, развиваем, да. То есть нужно, чтобы наше оружие наносило очень, очень много урона. Какой у меня клинок лучше? Они оба одинаковые, так что оставляем все как и есть. Итак, вроде мы распределили некоторые особенности, способности. Сейчас будем смотреть, что у нас дальше можно сделать, что у нас тут. Так, всякие зелья, свитки, пожалуй, флаконы всякие с ядом и с прочими штуками я дам. Не знаю, скелетону отдать, что ли? Фейну, так называемому, да. Он у нас мастер по... Мастер-ломастер. -мастер. Так, а у меня есть дальний бой? -то? Вот он, по-моему, дальнего как бы, плана боец и получается. То есть он издалека будет действовать, да, у нас? Со своими жезлами. А дальние у него выстрелы, получается, да-да-да. Что мне нравится у него, так это сопротивление ядом 200%. То есть ему вообще они не страшны. Вообще Крутой чувак в этом плане, да Огненные стрелы Ну, так как у нас будет он дальнего плана боец И нет, подождите Дальнего плана боец у нас будет также и вот этот чувак То есть у меня два дальних и два ближних боя, получается, да? Мне кажется, это самая оптимальная такая конфигурация Вот, ну, ладно Посмотрим, что из этого получится Так, так, так, так Ну, все-таки, да, с ядом флакончик пусть будет тогда у нашего другого бойца хотя что-то мне подсказывает что использование классовых навыков сильно больно будет не сильно его будет обременять перегружать поэтому пусть лучше он да тоже будет таким разноплановым бойцом чтобы ну, поддержкой как, как следует занимался так так, так, так, так, так, так. Три штучки. 1-1-1. Один, один, один. Граната огненного смерча. Это у красного принца, да? Так, отдавай тоже сюда же. Ну хотя у тебя тоже, я смотрю. Параметров очень много всяких. Так, 2-2. Два, 1-1. Два, один, один. Ну хотя. Так, это мы убираем еще раз. Боевой топот. 4. 2 перезарядка. 2 стоимость. Каменная броня, жар дракона, три, так, перезарядка, ясно, ясно, ясно, боевой топот, военное дело, очень долгая перезарядка, упругий щит, бросок щита на носящем 7-8, ну вот это, наверное, на первое место поставим, это будет на втором, это на третьем, и это на четвертом, это на пятом, вот как-то так, наверное, распределим, так, чтобы было поудобнее, шлемаков ни у кого нет, о, у тебя колпак есть, уровень 1 и все <смех> это все что он тебе дает ну да будь ты лучше в колпаке иначе в панику нав наводить только будешь так дальше что у нас дальше так вообще капец все голые как будто блин я не знаю только встали проснулись и пошли блин захватывать мир капец ребята команда банда блин так бесштанная команда <смех> дальше дальше дальше что у нас есть еще что можно кому распределить. Так, сумку у тебя проверить надо. Ага, пустовато как-то у тебя в сумке. Совсем ничего нет. Зато много всякого хлама, который можно спокойно, мне кажется, сбагрить уже куда-нибудь. Так, зелье. Зелье. У каждого по зелью. Это хорошо. Так. Ну и поехали дальше. Поехали дальше. Что тут у нас, ребята? Ой. Это можно было брать? Я так понимаю, что да. Раз я взял и никто ничего не сказал. Острый камень. Оп, тоже. Так, построение какое-то у нас тут есть. Давайте будем все вереницы стоять. Танк за мной. Танк за мной, а дальнобойщики... Дальнобойщики... Вы будете сзади. Так, Доминик, кто ты у нас? Преклони голову, прошу тебя, если мы будем петь бесконечную молитву, появится новый божественный. Сказать ему, что божественный мертв, сколько ни молись. Сказать, что вы надеетесь, что он прав. Ну, да, допустим. Я тоже божественный, меня храни. И я тоже, если епископ Александр не вознесется, я не знаю, кто тогда сможет защитить нас от тьмы. Некоторые винят исчадие и пустоты в том, что Александр не смог вознестись. Если мы исцелим всех колдунов, тогда епископ поможет достичь божественности. Зачем И, затем, затем и поем мы поем бесконечную молитву? Ну да, дальше пойте, я-то что теперь сделаю? Так, что у тебя есть кастрюля кастрюля какие-то так золотишка золотишко тоже есть да у тебя М -м, ну ладно так отношение 0 кто у нас самый тут такой тор торгаш так заядли так 44 50 48 тут вообще 50 и 47 подожди то есть ты самый лучший торгаш получаешь получаешься у нас да то есть ты можешь торговать как следует так вот, наверное, тебе и надо весь хлам тогда скидывать сейчас в инвентарь, чтобы ты нормально мог бизнес, так сказать, поднимать. Наш, наш финансовый, как бы, наше финансовое положение, положение будешь улучшать именно ты. Красный. Красный. Так, 4, значит, да. Угу. Сейчас, секунду, я тут переложу ему все предметы. Итак, немножко навели тут порядок в инвентарях. Короче, сегодня мы наводим порядок. У нас какой-то хлам, уже скопился его очень много. С каждым разом становится все больше и больше. Ну и немножко приоденем, переоденем, так сказать, э -э, моих спутников. Так, какие-то вообще у вас тряпки жесткие у всех. Так, ну тебе, наверное, как танку, да, наверное, вот дадим тебе эти непросто... Просто рубашку свадебную а дадим тебе что-нибудь посерьезнее уже да То есть вот какую-нибудь такую штукенцию да что она и выглядит нормально и защита у нее три физическая даже появилась все чувак ты у нас будешь танчить жестко так дальше что у нас штаны у меня есть также испачканные штаны какие-то да они дают движение физическая броня движение плюс один да у меня так кстати штаны есть и у меня тоже испачканные штаны так, ну, конечно же, дадим их тоже танку, наверное. Ну, или кому-нибудь еще. Обветшалые штаны. Давай дадим нашему... Нашему-нашему вот этому мужичку штаны нормальные. Так, чтобы у нас было всех все равномерно. Обветшалые, обветшалые. Обветшалые. Все такое у меня вообще ущербное. Так... Славный лук. 6-8. 8-9. Плюс один к ловкости. Я думаю, это круче, чем... 8-9. Ну да, то есть лучше к ловкости добавим показатель. То есть арбалет меняем на лук. Ловкости, конечно, здорово поприбавилась. Так, что у нас еще здесь? Да, в конце концов лук поинтереснее будет. Что еще? Топорик. Топорик, топорик, кому? Ну, тут у нас жезлы, сюда даже можно и не пробовать. Ничего подбирать. Так, значит, мы хотели с тобой немножко поторговаться. Поторговаться в плане сбагать весь свой хлам. Так, что у нас здесь есть? Так как у нас самый лучший торгаж, давай, пробуй, реализуй. Три и вот как раз четыре. Копейки собираем, ей-богу. Копейки самые. Десять. Отношения 10. Ну, понятно, почему. Он так хорошо торгует так. Уходим. Дальше что? Кто тут у нас? Эй, я тебя знаю! Лоса, темноглазая шутница, которую вы встретили еще на корабле, радостно машет вам рукой и приседает в насмешливом, в насмешливом реверан реверансе. «Тогда я была госпожой Жозефины Гибблзепипа, а ты, значит, ты рада, что ты смогла сюда добраться?» «Чудесно бодрит, а получить щупальцем по морде? Как ты спаслась?» «Это странная какая-то она, сказать, что вы точно не помните, вы упали в воду и чуть не утонули» «И я тоже! А ты что-нибудь слышала, ну, когда была в воде?» «Странный голос, кажется, хотели... Я слышала то же самое!» Знаешь, что это значит? Это значит, что я не одна такая. Пала застревает у нее в горле, выражение радости сползает с ее лицо и лица ее взгляд теряет фокус, тело становится жестким и неподвижным. Она стоит перед вами столбом с кожей, словно воск, и почерневшими глазами от ее лица вниз по скулам расползается темная сетка сосудов. Мягко кликнуть ее и спросить, все ли с ней в порядке. Ее голова поворачивается к вам, будто на шарнире. Глаза смотрят прямо в ваши, они темные и безжизненные. Расширенные значки, словно две бездны. Что-то с тобой не, не, ладно, я смотрю. Внезапно лицо ее озаряется светом, серые вены пропадают, кожа розовеет, и она расслабляется всем телом. Anyway. Ты что, под наркотой, что ли? Женщина, ты давай уже так не шути. Нахмуриться и спросить, почему она так странно себя ведет. Фу, натуре... Ну а, Да, ничего такого, это просто... <связывается> я просто, ну, просто слишком гостеприимно <связывается> сказать ей, что придется все объяснить. Лихо, лихо бровь брови, спросить, не намекает ли она на то, чтобы вы чувствовали себя как дома. Так да, что за... Поним, понимаешь, на что угодно спорим, в тебе в тебя никто не вселялся, потому... Ты просто куча листьев на обочине, и это здорово. Я бы что угодно отдала, чтобы быть такой, как ты. Но я я какой-то при... Придорожный трактир, <связывающие> красная дверь, цветочки, дружелюбная хозяйка зазывает внутрь всего за полцены. Да, забавное общение. Прямо любимый постоялый двор для бесп... бесплотных духов. Спросить, кто это был в ней еще минут назад? Да уж, прям сказать вопрос сезона пока что не скажу, и наверняка. Надем не похоже и точно не, фе... не фея. Может быть это призрак, но держать пари я бы не стала. Ну, и как тебе радость? Радостно? Сказать, что вас арестовали магистры. Мол, вы представляете опасность для себя и для сообщества. Сказать, что вы слышали, будто условия тут просто райские и приехали в этом убедиться, да. Вот уж во истина живи сколько хочешь, причем совершенно бесплатно. Итак, хочешь, вместе тут все осмотрим, вместе мы сильнее и все такое. Сказать, что это звучит неплохо, зак... закрепляться, отказаться. Ду думаю, что я тебе откажу, потому что... У меня, я так понимаю, четыре человека и отряд полный, так что ты в любом случае уже не прокачешь да и у тебя какие-то прибабахи, да, так что отказ, от, откажу лучше Конечно, решать тебе, возможно так оно для тебя лучше будет в конце-то концов Я не всегда, я, я, я, не я слегка непредсказуемо В любом случае еще увидимся, все, давай, отлично Не, не хочу эту дурную бабищу с собой брать, что мало ли какие-то за заскоки у нее произойдут Кана, я видела твоих художества. Убеди... Убедить Бурра, э, дать поблажку той эльфики, Какого дьявола ты э, помогаешь одной из них? Ты кто такая вообще? Сказать, что не раскрывает свои мотивы. Сказать, что, ты... что... что не раскрываете свои мотивы. Сказать, что не верите в наших и ваших. Ну окей. Не глупи чудакам. Чудакам тут долго не продержаться. Что ты такая дерзкая? Ты что такая дерзкая? А? Так, ладно. Что-то какую-то херню она порит, как я посмотрю. Э Эй, чудило. Я на дороге видел ящер с разбитой коленкой. Иди, пацан, чтобы не... Короче, иди ты сама. так. па Чертовые пам пещ... Чертовые пещерники слишком... Уже зазнаваться начали, Ничего, нечего тут шастать или платить не намерены. Спросить, что он имеет в виду под пещерниками. <laughs> ну, ты знаешь эльфов, гномов, ящеров и, и кого и народцев, кор короче, всех тех, кто хочет мир нашим исчадям скормить. А, это те, кор короче, чуваки, которым я. которые чуть-чуть было не огребли от меня, по полной пару а несколько мгновений назад. Так. Дальше смотрим, что у нас тут есть. Так, с тобой мы говорили, с тобой мы... Вот тут что у нас такое? Что здесь происходит? Такая цепочка за мной. Цепочечка. Команда. Так, давай, рассказывай. Прошлое ваших спутников. С некоторым персонажем ваши спутники знакомятся с глазу на глаз. Запрет на это может отрицательно повлиять на ваши отношения. Однако, если вы им это позволите, то с последствиями придется разбираться вам. Окей, okay, так, подходя к кузнецу, вы вдруг чувствуете, как вам на предплечье ложится костяная ладонь, фейн наклоняется к вам и шепчет на ухо. Если позволишь, я хотел бы расспросить, расспросить этот человеческий экземпляр по поводу личного характера А если не позволишь, что ж, тогда весь этот разговор окажется весьма неловким Разрешить? Что может случиться-то? Да, в самом деле... Рассказчик Фейн подходит к кузнецу и принимается что-то тихо с ней обсуждать Вы почти ничего не слышите, но видите, как он жестикулирует снова и снова, показывая на свое лицо Слов, Фей... так, слов Фейна вам не расслышит, но кузнец вдруг потр... потрясенно переспрашивает ли... лицерез и начинает медленно пятиться Да, как земля носит э, уродов вроде тебя и магистра Найлзла, сказала я ему, убираться к себе в свое онче подземелье и носа ко мне не совать, и ты тоже, тоже топай Отношения за спутниками Чтобы узнать текущее отношение с спутником вам, К вам щелкните правой кнопкой и выберите пункт «Осмотреть» Имейте в виду спутник, которым вы не нравитесь Рано или поздно будут от вас уходить Так, раскатчик Фейн отходит, почесывает затылок Похоже, все обернулось не так, как он ожидал Но в этой глубокой задумчивости видно, что услышал он что-то, что нашел интересным Конец Фейн. История, наверное, да, у него обновилась? Я так понимаю. Ну-ка, что тут? Похоже, Вейн сильно расстроил кузнеца из форта Радость, спросив его об устройстве для срезания лиц трупов. Впрочем, она сказала, что в подземельях форта можно найти некоего Найлза. Возможно, он сможет помочь. Ну, отлично. Так, как там, говорят, осмотреть? Фейн. А где? Таланты. Длинные руки, зомби, это понятно. А где отношения? Так, очки, здоровье, сила, ловкость, интеллект, память, восприятие. Отношения 12. Всего-то 12. У тебя какое отношение ко мне? Ты, ящерица. Отношение 0. Как вы вообще 0? Вообще представляете себе? Вот незадача-то. А так, у тебя 0, А у тебя сколько? А где еще один? Подожди. Где вообще ходишь-то? Иди сюда поближе, в самом, в самом заду плетется. Так, у тебя какое отношение? Отношение 10. Ну, короче, у скелета ко мне самое даже высокое отношение получается. Хм, замечательно. Так, что у нас дальше? Дальше, дальше. Дальше бревно, полено, куча дров. Все берем. Все сгодится в хозяйстве когда-нибудь. Так, ну так что там? Я так с тобой не пообщался ведь. Что то там хотела рассказать-то? Так. Среди болтов, и металлических деталей лежит устройство, похожее на перчатку с пятью длинными металлическими когтями. Женщина, которая возится с ним при вашем приближении, поднимает взгляд. Что тебя интересует? Спросить, что она мастерит. Сказать, что она похожа... Похожа женщина ловкая. Может быть, у нее есть что-то полезное на продажу? Ну да. На ее каменном лице появляется улыбка. Конечно. О, замечательно. Пока что ноль. Отлично. О, много так так-то у него всего, но денег-то у меня практически-то и нет. Короче, сбагривай ей все. Что у тебя здесь есть? Какой-то цветочный горшок таскаем, который весит капец сколько много. Так, все тарелки давай сбагривай. Какие-то письма. Не знаю, это читал, не читал. Так. Книжки надо, надо кстати, да, про это, про... Прошарить книжки-то я все прочитал или нет? Подожди. Так, все книги. Попробуем прочитать все книги, дабы что-нибудь не упустить и не забыть. Иногда бывают очень полезные навыки, из них можно выучить, вытащить. Но не все, по-моему, только определённый. Вот, пожалуйста, дневник обновлен магии благ, благостной и грустной запрос какой-то вопрос какая-то еще записка писка записка так дневник так замечательно ну, это барахло можно продавать то есть что-то мы уяснили для себя а что-то можно и продавать так конечно же конечно да продаем и все это барахло Книжки, книжки, книжки. Они только захламляют наш инвентарь. Так, свитки, конечно же, мы оставляем. Мало, но... Ну, да ладно. Так, что еще можно продать? Ну, пока остальное все держим при себе. Я бы, наверное, еще продал какой-нибудь арбалет. Игрушечный арбалет. Игрушечный. А почему один дороже другого? Пять точностей, пять точностей.